Как выйти из кредитов? Как наладить личную жизнь? Как обрести счастье и найти свой смысл жизни? Мужской взгляд. Я рад приветствовать вас на своей страничке и давайте знакомиться. Меня зовут Костюков Василий и сегодня мы будем говорить про очень интересную тему – это практическая нумерология. Но для начала расскажу немного о себе. Мне 37 лет и я уже более 10 лет занимаюсь саморазвитием. Тогда я был самым обычным молодым человеком, как у многих. Работа, дом, работа, гулянки в качестве отдыха между ними. И потом начала приходить разная интересная информация, которая начала на меня влиять. Сначала научные труды в вреде алкоголя, и я перестал употреблять его вовсе. Потом Вадим Зеланд с его трансерфингом реальности. Тогда он еще не был известен, но посеял в меня зерна жажды к такого рода знаниям. Информация пошла просто потоком. Книги, ролики, интересные люди. И 12 лет назад меня это привело к вегетарианству, изучению вет, я получил сертификат инструктора по хатха-йоге. Сейчас, правда, как инструктор я не практикую. Позже были такие авторы, как Наполеон Хилл, Джон Кехо, Джо Диспенза, Клаус Джол, многие другие. Но два года назад меня начало разматывать. Я профукал свой бизнес. Все дела, которыми я начинал заниматься, не клеились вовсе. Образовались большие кредиты. В личных отношениях все пошло наперекосяк. И что я только не перепробовал. Это хилинг, аффирмации, книги желаний, работа с подсознанием, кинезиология, тренинги. Но все как сыпалось, так и продолжало сыпаться. Я очень хотел найти ответы на свои вопросы. И, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Я открыл для себя совершенно новые горизонты, которые были скрыты за цифрами. И это оказалась настолько интересная наука, и она погрузила меня в магию этих знаний. Но на самом деле здесь нет никакой магии. И пазл начал складываться. Я понял причины, рассчитал периоды, разобрал по полкам свою природу и качество, увидел предназначение своей жизни. А, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Я сделал несколько кардинальных изменений в своей жизни для того, чтобы трансформация прошла успешно и менее болезненно, и оказывается, она неизбежно должна была быть. Вот представьте, насколько было бы проще вам жить, если бы вы понимали все процессы, которые происходят вокруг и внутри вас. А насколько круто понимать все причинно-следственные связи. А? Как вам? Когда вы можете не сопротивляться изменениям, гребя будто против течения, как от неизвестности за поворотом бурной реки, а просто предаться этому потоку жизни, лишь изредка и элегантно взмахивая веслом. Вот такое у меня сегодня поэтическое настроение. И мне хочется очень поделиться с этим с вами, и я уже помог не одному человеку понять себя и решить некоторые проблемы при помощи нумерологии. Давайте немного конкретики, что же стоит вообще за датой рождения. По дате рождения человека можно определить, что для него характерно, какие черты ему свойственны, на что обратить внимание, что нужно подтянуть, можно узнать цель, миссию его жизни индивидуально психологические качества, можно узнать, какие заложены природой таланты и способности, можно увидеть то, что скрыто в человеке и что заложено социально определить совместимость людей в личной и повседневной жизни, составлять очень точные персональные прогнозы на год, месяц, день. И я очень скрупулезно разбираюсь в этом знании определил свое предназначение, а это есть помощь людям через задавание знаний. И именно поэтому сейчас абсолютно безвозмездно делаю для вас расчет персонального прогноза на год или на какой-то конкретный месяц, а за отзыв готов разобрать какую-то вашу боль или нерешенную проблему. В общем, то, что тревожит вашу душу и разум, и дать им объяснения и, конечно, возможные пути решения через нумерологию. Так что приглашаю тебя ко мне на консультацию и буду очень рад тебе помочь. Всем добра и море позитива. До встречи!